Это история человека по имени Стэнли. Стэнли или сотрудник номер 427. Стоп, это реплика для одного из следующих видео. Так, нужно не спойлерить, что будет через 2-3 месяца, а просто переместиться на другой слой. Добро пожаловать Смотрю, как сохнет краска. Обзор игры. В этом видео вы сидите и смотрите обзор игры Смотрю, как сохнет краска. Игра в реальном времени. Ставьте лайки и пишите комментарии, но не закрывайте видео, пока оно не кончится. Веселитесь! Что я могу сказать об этой игре? Это нелинейная игра, похожая на притчо Стэнли. Она до безумия проста. Все, что здесь нужно делать, это смотреть на сохнущую краску в реальном времени часов так 10. Или меньше, не помню. Если касаешься стены до истечения времени, то проигрываешь. А если по истечению, то выигрываешь. Однако здесь есть очень много концовок. Например... Много же дублей я записал. Стемнело уже. Пора бы включить свет... О, я... не сплю. Стоп. Почему такая нелогичная фраза? Что я делаю в притче о Стэнли? Я... нарушитель границ, что ли? <связь> Блин, чё за фигня тут происходит? Соглашусь. Хотя и то, и то странно. I'll send you back. Да, давай. Так, вот я и на месте. Итак, на чем я там остановился? А, да, на концовках. Итак, там есть. Хотя, эта игра очень хороша для спойлеров. К тому же, там очень неплохие концовки, юморы отсылки к притча остальные гарантированы. Также хочется отметить, что это не совсем игра, а мод для Half-Life 2. Чтобы он работал, нужно установить Source SDK Base 2013 Single Player и выставить бета-версию Upcoming. А чтобы установить сам мод, нужно выполнить следующие действия. Моды. Основное преимущество хороших игр. Если игра не имеет множества модов, то игра либо плохая, либо их не поддерживает. Чтобы установить мод на Half-Life 2, нужно убедиться, что вы скачали мод. Если вы его не скачали, то найдите любой мод и скачайте его. Затем откройте скачавшийся архив, нажмите кнопку «Извлечь» и выберите директорию C Program Files x86 Steam Steam Apps Source Mods. Если вы извлечете архив в другое место, то мод не появится в библиотеке Steam, и вы останетесь с этой проблемой навсегда, если не посмотрите данный ролик. Перезапустите Steam, и мод появится в библиотеке. Боженьки мои, уже 3.30, мне необходимо бежать, режиссировать ролик про выбор. Отлично. У меня установки модов есть непременная основа возможности играть моды. Врачи рекомендуют устанавливать моды не реже 4 раз в месяц. Спросите у себя, вы устанавливаете моды чаще или реже? И последнее, вы задались вопросом, правда ли, что этот ролик скопирован с ролика про выбор? Нет, ни в коем случае бесконечности вселенной некоторые вещи могут повторяться в стиле или дизайне. Теперь вы научились устанавливать моды. Поздравляем с новыми знаниями! Однако мы рекомендуем вам еще поупражняться в установке модов для закрепления знаний. Вы также можете заказать инструктора, чтобы тот вам помог набить руку в этом. Звоните по телефону, указанному на экране, и слуга будет бесплатной. В целом, эта игра неплоха, и я и ставлю 9 из 10. Разработчикам хотелось бы посоветовать нанять русских, и не только, локализаторов, ибо о ней должно узнать больше людей. Также хотелось бы отметить, что это мой первый обзор игры модов, хотя скорее это видео по мотивам, чем обзор. Поэтому ставь лайк, если понравилось, и подписывайся на канал. Кстати, нас уже больше 1500. Спасибо за такое маленькое, но огромное число. В общем, как я уже сказал недавно, ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно жми на колокольчик и проверяй вкладку Сообщества. бай Бай-бай, сэр!